Наконец, третья задача, которую Миша тоже решил. Ну, пятая. Пя номер пять, да. да. Номер пять. На Тургоре надо решить, ну, как бы, три задачи. То есть, будет, если ты решишь больше, все равно зачет по трем лучшим задачам. Ну, да. Там еще был гроб номер баллов. семь. Гроб номер семь, я его не решил. Его... Он вообще как какой-то жесткий. Если, если у меня будут какие-то мысли, я его потом когда-нибудь разберу. А пока условия этой задачи. Мне она очень понравилась. Я, в общем, тоже я понял, что я его быстро бы решил вполне. В отличие от предыдущих. Значит, нужно доказать, что для любого m целого, положительного, натурального, то бишь, существует большее него число, тоже целое, такое, что mn полный квадрат, и m плюс 1 на n плюс 1 тоже полный квадрат. Диальфа бета целая. Вот такое, вот такое условие. Правильно, да? Я его написал да. в общем -то. Вот, Миша, вот. тебе слово. Можешь хорошо. стирать условия. Сейчас нажимайте на паузу. Те, кто хотят подумать сами. Советую, кстати, решить. Вполне решабельная, она не, не гробовая. Ну, я довольно долго думал, но, наверное, не очень гробовая. О, хорошо. Значит, на прошлом тургоре была чем-то похожа на дача. Там тоже было что-то доказать про то, что есть. И мне папа сказал, что он мне просто очень быстро построил конструктивную зависимость того числа от этого. А я даже помню, какая. Сумма у него от Любое число. Вот. Да. И значит я подумал, угу. раз для любого существует, давайте попробуем построить просто конструктивно, то есть выразить n через m подходящее. Хорошо. Э, вот, значит, у нас есть n. Э, заметим, что если n равно э, m умножить на x квадрат. Тогда э, mn это полный квадрат, ну просто потому что это m на mx квадрат, ну то есть mx в квадрате. Хорошо, э, давайте предположим, что n вот такое, ну x любое, очевидно. Хорошо, тогда у нас есть значит, наше число mx в квадрате, и у нас есть какое-то число, которое больше, чем оно, которое тоже является квадратом, равно m плюс 1 на n плюс 1. Вот. Но тогда это число, оно э, равно Px плюс y в квадрате. Ну, то есть, э, его основание а, на что y P, подожди, больше. Что за P? Подожди, а, P? это, да, M. Я просто сначала для простого решал, потом понял, что это вообще работает. Mm -hmm. Да, Mx плюс y в квадрате. Ну, то есть, это основание квадрата на y больше. А, значит, давайте раскроем скобки. Получается, M квадрат x квадрат плюс 2mxy плюс y квадрат. Это должно быть равно, что там, вот этому числу. То есть m плюс 1, на ну, вот наше uh, n равно вот этой фигне. Вот такой штуке. Ну, вот эта штука, раскроем тоже скобки, она равна так, плюс вот так. Плюс вот так, плюс вот так. Mm -hmm. Хорошо. Заметим, что вот эта штука сократится. Mm -hmm. И значит, получаем, что 2mxy плюс y квадрат равно mx квадрат плюс m плюс 1. Mm -hmm. Хорошо. Теперь начинаем шаманить. Но я на Олимпиаде все подбирал: Значит, переносим единицу в левую часть. Тут у нас получается y минус 1. И это равно... Ну, я хочу скомпоновать, чтобы вынести m. Это равно, значит, вот это приносим сюда. m на x квадрат минус 2xy э, плюс 1. Теперь мы видим, что это начало формулы разности квадратов. Хорошо, давайте запишем ее. То есть сюда прибавим y минус 1 и вычтем y минус 1. Вот сюда плюс y квадрат минус 1. И минус y квадрат минус 1. Тогда у нас получится, что y квадрат минус 1 равно m на x минус y в квадрате. Минус, соответственно, m на y квадрат минус 1. Оп, да. ага. Вот эти множители одинаковые. Отлично, стирай что-нибудь. Так. Значит, круто, круто, круто. Ну, стирай все, кроме нижней фразы. Или так, да. Ну вот так, да. Так. Хорошо, перенесем вот это сюда. У нас получится m плюс 1 на y в квадрате минус 1 равно, равно э, m на x минус y в квадрате. Ну и хорошо, это значит, то есть, m плюс 1 на... Раскроем формулу разности квадратов. y минус 1 на y плюс 1 равно, естественно, m на x минус y на x минус y. Ага, да. Хорошо. Значит, у нас... Вот здесь какое-то из вот этих чисел должно делиться на m. Если бы m было простым, то да. Но мы пытаемся а, использовать да. формулу одну и ту же, и для простых, ну, и для Мы просто да. предполагаем какую-то... Ну, да, предположим. Да, предположим, предположим, что вот это число делится на m. Если бы, если бы не получилось, я бы взял вот это число и так далее. Ну да, так как это... Да, формул, я сначала для простых, простых решал, но а да, для простых сразу. в том числе, то значит... То вот это число взаимопростые. Да. Логично, да. Вот, значит, предположим, что плюс 1 делится на m. Тогда получаем что у равно км плюс 1. Хорошо, это мы запомнили. Переписываем то, что у нас получилось относительно, соответственно, нашего нового у. Что у нас получилось? Получилось, что m плюс 1 на км да, просто на км на КМ плюс 2. Mm -hmm. Вот эта штука, она равна М uh, на Х минус y uh, на Х минус К М минус 1 в квадрате. Хорошо. Мы можем сократить на М. Сокращаем. Получаем М плюс 1 на К uh, на КМ плюс 2 mm -hmm. равно Х минус м. Минус 1 в квадрате. Ну вот тут То я есть, бы просто угадал. из вот этого числа должен развлекаться корень. Тут я бы просто угадал. Хорошо. А теперь э, я бы пытался угадать 2. Ой, угадать k. Значит, ну просто подставил какие-то маленькие числа. Я надеялся, что у меня сошлось. Надеялся, что у меня сойдется. 1 не подошел. Хорошо, я подставил 2. И что получается при 2? Если k равно 2. Если... Ну видно уже, что это квадрат, k равно 2. Помню. Тогда это m плюс 1 на 2 на 2м плюс 2. И это равно 2 в квадрате на m плюс 1 в квадрате. Точно. То есть это квадрат. Все. И отсюда мы получаем, что x э, минус km минус 1 равно чему там? 2м плюс 2. Угу, ну и хорошо. Э, значит, что Но k -то тоже равно постелеть. 2. Стереть и говорить, я оставлю пока что. k у нас тоже равно 2. Да, и k равно 2, то и есть все. получаем, что x равно, значит, вот тут 2, 4, 4M плюс вот сюда, 3, да. 4M, тоже переносим сюда, плюс 3. Все. Хорошо, значит, если x равно 4, плюс 3, у нас тогда... Тогда f, все работает. n равно m все, квадрат, мы да, То есть m умножить на квадрат вот этого Да, всего. ну и, соответственно, кто не верит, может проверить, просто подставить. Излечь корень Ну и там второй квадрат, который получится, это мы можем поставить. То есть мы знаем, что... Ну, я думаю, что дальше народ считает. Все, все. Ответ получается такой, там Короче, получится 4m квадрат плюс 5m плюс 1, кажется. Ну, ну... Это второй квадрат, который получится. То есть по m будет число m... На 4 м плюс 3 в квадрате. Да. Это будет n. То самое. Вот. Вот так вот. Ну, круто, вот, да. оно подходит, Просто это конструктивно. Круто, Ну, это математическая интуиция, это гадаться. Ну, я долго сидел. Пап мог через неопределенный коэффициент решить. Да, я и бы дальше. решал через неопределенный, конечно.